Приходящие, уходящие, Люди в жизни, как поезда, Лицемерные, настоящие, На мгновение, навсегда. Кто-то выстрадан, кто-то вымолен, Кто-то послан был, как урок, Кто-то в памяти просто именем, кого-то послал сам Бог. Поначалу все просто встречные, только кто-то потом растет в твою душу и станет вечностью, ну а кто-то как дым уйдет. Приходящие, уходящие, каждый в сердце оставит след, но однажды ты вновь стучащему тихо скажешь, что места нет.